Люди участвуют в гонке героев для того, чтобы преодолеть себя, чтобы в копилку своих побед добавить еще одну или, возможно, первую совершить. Это была мечта моей, наверное, года три назад я мечтала сюда попасть. Я рада, что это вообще придумали, что есть такое дело. Всем советую! Первый раз бежали, эмоции зашкаливают. Ну, наконец-то первые. Мы хотим теперь доехать до Москвы, в Сарачаны, на суперфинал. Интересно посмотреть, на что способен ну, проверить свои силы.